а вот карауль, чтоб медведь не растащил его сильно При да под Приедете, подкараулите, он лаба сделает Наверху Он сто процентов сюда придет Хуя мясо столько вонять будет Собакам бы, блядь. Ладно Подъехать Собаки бы хавали, подъехать. А че подъехать? лопатки, лытки можно отрезать. И попасться нахуй снимать. <свят> а он тухлый. <свят> ну и что, что вот видео мы снимаем, он тухлый. Чего не видите что ли? Вот мы, блядь, нашли его. И никто ничего не скажет. Мы его вытаскивали с вами, ебать Нихуя чё он. Мы его застрелили он ногой там, застрял, сули. <свят> <свят> вот он, вся морда черная. Чё пойдем то